Я уже в этих гей-парадах давно не участвую. Барнаул, <связывая> Западная Сибирь. <связывая> Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк лучший мобильный банк. Всем привет! На связи Раиль Арсланов и канал Хижина Музыканта. Новый выпуск Баяниста в иностранной чат-рулетке, посмотрим реакцию людей, пообщаемся на разные темы, попоем песни, поэтому поставьте лайк, сегодня будет топовый контент, в принципе, как всегда. Не забудьте подписаться на канал, потому что вот столько людей смотрят без подписки, это не очень хорошо. Вступайте в ряды лучших, все песни, которые я исполняю в чат-рулетках, можете скачать в моем телеграм-канале, ссылочка в описании или сканируйте QR-код и погнали смотреть. Эй! Hey. How are you? What? Ah, Courtan, my... do you know what is it? Of course. In my country they play it a lot. Uh what country is it? Portugal. Portugal oh nice. So you know how it sounds, yeah? Or all my friends and hidden stake it slow. Wait for them to ask you who you know Please don't make any sudden moves You don't know the hell of the ambulance Мог бы стать другим, Вечно молодым, Вечно пьяный, Вечно молодым. Я? Yeah. Is... Привет, чемпион! О, привет, Алия. Хочу подарить тебе смартфон для чемпионов Realme C55. Нифига себе, спасибо. А что, реально для чемпионов? Да. Действительно, новый Realme C55, первый в своей категории смартфон, самым большим среди конкурентов объемом встроенной памяти, это 256 гигабайтов, и с 8 гигабайтами оперативной памяти, которая может быть расширена до 16 гигабайтов. И все это всего лишь за 16 990 рублей. Вот такая вот желтая коробочка, давайте мы ее распакуем и посмотрим, как она выглядит. Ну-ка, анпакинг. Нормально так зарядили они. Две камеры огромные. Заметьте, помимо больших двух камер, еще здесь большой экран, что позволяет нам с большим удовольствием смотреть фильмы. Играть в игры влезает больше деталей. То есть сюда вы можете закачать кучу игр, кучу фильмов, памяти хватит на все. В комплекте идет зарядное устройство. Уже не идет. В комплекте идет зарядное устройство мощностью в 33 Вт. Сердцем смартфона является производительный процессор Helio G88, обеспечивающий плавную работу. Ультра-тонкий корпус смартфона в 7,89 мм делает его максимально удобным в использовании. Кстати, впервые в Android смартфоне применена мини-капсула. В общем, если собираетесь приобрести смартфон, присмотритесь и к этой версии тоже. Ссылочка будет в описании. Погнали дальше. О, Россия. Раиль, да, да, я сижу здесь только ради того, чтобы однажды увидеть тебя и услышать, как ты играешь. О, вот это однажды и наступило, да? Да, да, это Сегодня мой день. Да, что, реально так? Давно да, сидишь? Реально так. Я на тебя подписан в YouTube. Вот, а вообще просто фанат твой, просто фанат, О, реально. Класс. Я всегда в восторге от профессионализма людей, то есть от того, как они что-то делают и с... как у них это все идет из души. Да-да-да, mm -hmm, да. -да, -да, -да. То есть то есть приятно, его, что ценишь, ну, как бы. Да. А какой стиль ты любишь-то? Ну, я на самом деле слушаю практически все, то есть от классики до очень крутого тяжелика, то есть в зависимости от того, что меня берет за душу. То есть mm -hmm. реально я поклонник классической музыки, я поклонник тяжелого металла. А -а -а. <связываю> ну, ты же как музыкант понимаешь, что это на одних и тех же гармониках по, по факту сделано, то есть классика и тяжелый Да. -да, -да. <связываю> да. <связываю> ну, что хочешь услышать, могу сыграть что-нибудь. С uh, классика или это? Слушай, я даже я не готов тебя просить о чем-нибудь, потому что я просто знаешь, чтобы ты не сыграл, это будет просто <с прекрасно. Ну, Не знаю, раз классика-то классику можно, что? Редко ее здесь играешь, просто не знаю, вот такое. Так. тогда слушай я все-таки да. попрошу тебя об определенной биполярочке да а, что именно что именно рамштайн не пока такой не играю я думал ты же помнишь что я обычно играю поэтому да да я помню я помню что ты играешь все ну я у меня были мысли по поводу рамштайн надо сесть тоже разучить что-нибудь Пока нет, ну, пока нет. Я, Иностранные... просто, я просто так Мам. сам прикинул, думаю, ну фрай под баян а, могло бы быть интересно. Ну дойдем, дойдем. Как я упустил из вида, я не знаю. А ты сам откуда? Барнаул, Западная Сибирь. Барнаул, здорово. Да, я смотрю, классная штука. Барнаул. А там что, алкаши? А, алкаши. Не-не-не-не, путай. Алькаши Аль это там что-то, Гияс, один Абу, что-то там. Алькаши это, короче, математик великий, персидский, 800 лет назад жил. Реально? Или это юмор такой, а? Ну это мотообъединение такое есть в России, алькаши. То есть, ну, на самом деле это вот из стёба и названо. А, ну понял. Я сам просто мотоциклист, я катаюсь, я у вас в Казани был, кстати, в 15 году. Hey, Hello. how are you? I'm um, good and you? Oh, I'm well what kind of music do you like? Uh anything just go anything? just just go ahead <laughs> okay try to guess um okay, try guess. to guess okay what language is it it's not english oh, shit. oh. yeah <laughs> И нас там бой закружит этот белый танец на зло всем тем, кто от нас не отстанет, Глядя на сотни звезд будут с неба капать Оставить нечто большее, чем просто помять. I, I don't want to I don't want to say my answer because I feel like I'm gonna offend <laughs> I feel like I'm gonna offend you and I don't want to do that uh, Try It's not Spanish. I'm pretty sure. No, no. is it like like East Europe like mm, Near is it Portuguese uh, No, I think Portuguese sounds like Spanish. Uh, ah! <laughs> wait. Oh no. Can you say hello in that language? Привет. <laughs> <Privet. laughs> wait. Wait. No. What's what, What's the first letter? What first letter? R. R. Yeah. Oh, Romania then. No. no? Yeah. Wait. Wait. Ech. Ech. Oh, Russia <laughs> Yeah, yeah, yeah Oh, bro, that was like my first guess Yes? But... Why did oh, but you... Nice, it's too easy <laughs> <laughs> Too easy? <laughs> no, because, like, when when you were singing there were some words, I was like, oh, that's Russian, but then... Ah, oh, I should have said Russia? <laughs> Узнала, что я из России переключила. М да. Кстати говоря, «Белый танец» можете прослушать абсолютно на всех музыкальных площадках. Найти где угодно. Apple Music, Spotify, VK и Яндекс.Музыка. Рекомендую по ссылочке в описании перейти в Яндекс.Музыка. Там осталось совсем чуть-чуть... Давайте добьем 10 тысяч лайков, чтобы Яндекс еще больше рекомендовал мои песни слушателям. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк лучший мобильный банк. Кинули. Oh uh, Do you know any Mayanatos? No, no, no, no, no can you play allemärit see it first time thank you it's really beautiful you play um, yeah I play <laughs> <laughs> What song is that? Laca like, Miss Negra. Spain. Ah oh, no, no, no, no, no, no, okay. Juana. Um, okay. I was like, why do, why do I know that? I was like, okay. Yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. You okay, you know La Gota Fria. Have you ever heard La Gota Fria? Oh, but, oh you, wow. do you know Colomb do you know Colombian music? Um And you from Colombia? No, I... I've lived in Peru, Ecuador, five states in Mexico, Dominican Republic, Colombia. Like I, I just travel a lot, man. Ah. Like, uh, pues how yo you? you es, pues, yo tengo mis you, <laughs> <laughs> Непонимание одного твоего слова. <laughs> How do you travel with your harp? I, I don't, I'm not I travel with my flute, because I'm uh -huh. a professional <laughs> flute player. This is probably my best one, though. This one That, that's Lagota Priya. Lagota Priya starts with a flute in an accordion and the flute goes. Ты же не против твой фрагмент, где ты музыку слушаешь, ставлю? В Слушай, да, вообще я даже буду рад. Да. У самого Раиля засветиться на канале ну надо же. Слушай, а вчера мы болтали с аккордионистом из Хорватии, парнишкой с молодым. Он сказал, что он там с тобой общался, что он там с тобой на связи. Мы с ним, наверное, минут сорок общались. Тоже офигенно играет. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот есть там такой. Он же у меня уже в выпусках был. Может, ты его узнаешь, если на Да, он говорил, что у тебя был в выпусках. And where are I from? Хорватия. Хорватия? I followed you on uh, YouTube. Я, наверное, просто просмотрел это все дело. Да, я просто, видишь, я это вечерами домой вот прихожу с работы. То есть у меня тут только кошка в трехэтажном доме килово. Uh -huh. И поэтому я, в принципе, сижу вот в чат-рулетках uh -huh. <сих> периодически, с народом общаюсь. <сих> вот. Потому что не с кем, да? <сих> ну, как бы, да. То есть, просто такая ситуация, что в людях иногда сильно разочаровываешься. Там, те, те, кто пытался быть рядом, ты их разгоняешь, uh -huh. потому что, ну, в общем, они не совсем с хорошей стороны себя начинают показывать. Ну так. да, да, понимаю. <сих> я сам тоже один, как бы... У меня даже кошки нет, так что... Слушай, заведи, они прикольные зверухи. Единственный момент, который может смущать меня, это то, что кошки же умирают, и тебе потом, когда ты привыкаешь, вот, больно будет вот отпускать. Вот, да, то есть, сыграешь еще ну, что-нибудь, что что слушай, ну, блин, прям... Ну, давай. Сыграешь просто, я реально в восторге. Что, О, что, что, что? Подожди, подожди, подожди, подожди, человек и кошка. Ah really, no I Человек и кошка плачут у окошка Серый дождь каплит прямо на стекло К человеку с кошкой едет не отложка, человеку бедному мозг больной свело Доктор едет, едет сквозь снежную равнину Порошок целебный людям он везет Человек и кошка, порошок тут примут, И печаль отступит, И доска пройдет. Uh, do you know Edward Greek song oh yeah yeah can you play no, not yeah You know my ears pretty good i can form melodies really easy because i've played this for a little while uh, the <laughs> Rando yeah. a la... oh <laughs> Ребята, если понравился ролик, давайте проделаем несколько движений, чтобы этот ролик увидела еще больше людей. Поставим лайк, напишем комментарий, абсолютно любой в качестве поддержки, и подпишемся на канал. Не забудьте также, что в моем телеграм-канале сможете скачать все песни, которые я исполнял сегодня в телеграме, да и в предыдущих чат-рулетках тоже ищите ваши любимые песни, сохраняйте к себе, ставьте на звонок, слушайте на досуге. Все, увидимся, пока!